Огромное количество денег бюджетных расходуется не по назначению. По самым условным подсчетам это десятки, а может быть даже сотни миллионов рублей. Это депутаты, которые выбрали своего правовластного мэра. Так, рано или поздно все режимы падают. Рано или поздно. Всегда необходимо защищать свои права. В любой ситуации. Ну, господи, я на войне-то особенно не боялся, потому что, скажем так, как... На когда... какой войне вы были? А, ну, на афганской войне, полтора года. А почему, почему вы не боитесь? Ну, уже боялся как-то. И, скажем так, у меня уже возраст такой, что бояться уже стыдно. Российские законы здесь не работают. Здесь работают местные белгородские понятия. Ну, одним из наиболее таких значимых, запоминающихся проектов, которым я занимался, это защита нижне леса. С лета 2014 года я занимаюсь этим проектом до сегодняшнего дня. Местные власти и местные олигархи облюбовали его для своего коттеджного поселка Сосновый Бор. Ну, естественно, областной суд принял сторону местных олигархов и властей. Но вдруг, по-моему, в феврале 2015 года произошло чудо. Лес вырублен примерно на площади 2-3 гектара. Ну, смотрите, открыто открытым образом, никого не боясь, на всех наплевав, на, наплевав на этот верховный суд, корчуют, вырубают, равняют землю под новые застройки. Всем на все плевать. Круто. Еще одним из интересных эпизодов моей правозащитной деятельности была борьба белгородских автоперевозчиков с мэрией города Белгорода, с администрацией города Белгорода и с провластными автоперевозчиками. 40 лет я проработал на этом предприятии и остался без работы. В Старом Осколе состоялся незаурядный митинг флешмоб, главной целью которого является объективное расследование на местном рынке пассажирских перевозок. Чиновники путем методично срежиссированного прессинга со стороны контролирующих организаций активно выдавливают их с рынка транспортных услуг, перераспределяя освободившиеся маршруты в пользу компаний, являющихся их фаворитами. Отчаявшись найти справедливость, шоферы составили из автобусов обращение Путин, помоги. Советник губернатора. Белгородской области, Егор Красников, вот под его руководством десятки автобусов, этих независимых автоперевозчиков, темной темные ночи, были угнаны с их стоянок. Я прошу, чтобы вы остались, мы ждем милицию, вы меня побили, я требовал, чтобы вы остались. Я говорю, гражданин, ждем милицию, не уходите, вызвана милиция, сейчас приедет участковый. Вы на меня напали. Я вас серьезно говорю, я недавно уехать, мы ждем милицию. Вот так <зывы>. у нас работает администрация. Мы ездили э, в э, Ростанснадзор, в Москву, э, в, э, в управление Следственного комитета, в Генеральную прокуратуру, в управление МВД э, Российской Федерации общались на уровне руководства, ну, на, лично, на личных приемах с руководством МВД Российской Федерации. И на какое-то время, э, видимо, из Москвы поступали сигналы э, прекратить э, незаконные э, атаки на этих автоперевозчиков. Слушай, руки, а! Ты чё, охереть, а! Ты кто вообще? Сорви с Снимай! Снимай, снимай да, да, да, Позвони, да. чё? Всё. Кому пришла в голову идея э, создать э, Белгородское отделение профсоюза? Это как раз тот то случай, когда эта идея пришла обоюзно. Она Я... витала в воздухе. Да, витала. Она уже накапливалась. Это уже, знаете, какой-то нарыв был. Мировой опыт показывает, что эффективная борьба происходит только за счет солидарности. Или на основе солидарности трудящейся. Учитывая, какая патовая ситуация уже в транспортной сфере у нас на территории Белгородской области, мы решили что только единение. Только единение позволит нам отставить свои интересы. 15 июля 2021 года мы создали первичную постсоюзную организацию. Дело в том, что подобная, подобная ситуация длится уже более двух лет. Администрация города Белгорода всегда блокирует проведение моих публичных мероприятий оппозиционной направленности. А ночью, на, а в рощи. В рощи. Давайте, Давайте отойдем, чтобы было не <свист> Я корреспондент. Давайте, Мы давайте, отошли. <свист> Вы сами нас подтянули сюда. <свист> <Вы не свист> Вы видите, что я... Понятно, что э, возможности в России, для нас очень ограничены. Мы, доводим, мы подаем в суд, доводим дело до Верховного суда, а потом подаем в Европейский жалобу в Европейский суд по правам человека по поводу ограничения нашего права, то есть нарушения нашего права на свободу собраний, свободу выражения мнений. И все данные, жалобы уже зарегистрированы в Европейском суде по правам человека. Есть еще коммуницированные жалобы да, есть на последнем как, этапе. Как, да, естественно, какая-то часть жалоб уже коммуницирована. То есть они признаны приемлемыми для да, они признаны приемлемыми для рассмотрения в Европейском суде, но ждем только лишь, когда они будут рассмотрены. Я уже ничему не удивлюсь в путинской России, ничему абсолютно не удивлюсь. За красивыми рассказами из телевизора, из телевизора на самом-то деле идет полное ущемление прав граждан, падение зарплат, патологический рост цен. Тут давеча общался с одной бабушкой, она просто рыдает и плачет, там пенсия 10, за квартиру 7. Я говорю, ну так это ж стабильность, вы же хотели стабильности, вот вы ее получили.